Есть разные люди и странные судьбы и их невозможно понять Что нами держали, в обочине пали В пути не могли устоять Я плачу от боли, что на поле боя Не стало великих бойцов Мы смотрим в смятении на их поражение Сраженных стрелою грехов да, восстанут новь, Божьи герои, Пусть кипает кровь на поле боя. Да, воздвигнет Бог детей Авраама, И Давид пойдет против вражьего ста. Пусть имя святое Победы нам даст тобою Новые, новые, новые Пусть имя святое Победы нам даст тобою Новые, новые, новые У сердце в печали а те, кто вначале, так начали славно свой бег Кто многим сияли и путь освещали Позором закончили бег Но сколько б ни пало, их слева и справа Мы встали и твердо стоим И я, и весь дом мой, служить будем Богу И веру в сердцах сохраним. Растанут вновь Божьи герои Пусть кипает кровь на поле боя Да воздвигнет Бог детей Авраама И Давид пойдет против вражьего стана Стихия святое, победы нам даст с тобою новые, новые, новые. И Давид пойдет против вражьего стана Пусть имя святое победы нам даст тобою